Мы, конечно, по поводу информационной поддержки этого мероприятия, ну, полностью его провалили Что нужно, они нас спросили, что нужно для того, чтобы выездили с кресла Мы им сказали, ребята, должна быть цена Сейчас мы Яндекс отрекламируем, походу, дело. Мы не хотим, <заливание> некая давья субботина Мы не спросили, знают ли они такую женщину Она по фейковому аккаунту в поддержке, наверное, <заливание> работает Блин, ну просто поднять свою задницу в конце концов и что-то предпринять Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, господа. Петр. Да. Павел. Да, всем привет. И Николай. Для чего мы собрались Поль? Чем мы хотим забрать? Да просто вот что накопилось за последнее время. Должно будет дня. Я хочу сказать вот что. Что бы я в этом видео рассказал? Во-первых, ну меня зовут Павел. Кто не знает, меня какое-то маленькое количество людей меня знает по блогу Павел в такси можете в одно слово э, в YouTube записать все очень плохо с оптимизацией трафика поэтому так и надо прям павел в такси в одно слово английскими буквами а, по моему было много вопросов по поводу бизнес-класса по поводу бойкота бизнес-классе которые не, не состоялись в декабре а, да да да тут сегодня проскакивали что э, якобы У. развалили там бойкот бизнес-класса капец конечно он там и не состоялся потому что там в принципе по моему ничего и не было по факту ну вот я хочу сказать не знаю как человек который в бизнес классе работает хочу сказать что водители бизнес-класса хотели бы поддержать бойкот в этот раз на удивление ребята особенно на первый бойкот среагировали поддержали, реально не выходили на линию, mm -hmm. по крайней мере, наши, в нашей группе. У нас в группе 28 человек, профессиональных водителей, ну, настоящий коллектив, то есть не просто WhatsApp какая-то группа. Ну, вот. и многие ребята поддержали и по Яндексу не выходили работать в эти бойкоты, но поддержали просто постольку поскольку, по факту, никакого серьезного, а хотели оказать какое-то серьезное содействие mm -hmm. этому своему делу, потому что не поняли, кто это все дело организовано. Так мы и не добились ни от кого вопроса, кто бойкот организовывал, и какая-то странная примечатель произошла. И поэтому мы обратились в свое время к поле. У нас, потому что есть в группе в том числе люди, которые действительно хотят, желают сделать нашу жизнь лучше. Боятся того, что скоро нам будет очень тяжело. Не только арендованные машины, но и свои окупать. И решили обратиться и начать с того, чтобы пойти. Мы как раз об этом пока до сих пор не записали. Решили пойти, ну, как первый шаг сделать, и пойти в Яндекс просто поговорить. Ну, изначально мы даже об этом не думали, но так же получилось, что Коль нам со своим профсоюзом помог организовать такую встречу, достаточно неожиданно сразу нам предложил это сделать, и мы сходили в Яндекс просто посмотреть, у нас было несколько задач, да мы сформулировали, э, у нас была задача получить информацию, то есть понять вообще с кем мы имеем дело, насколько эти люди, которые работают в Яндекс.Токсина на самом деле враги или не враги, насколько они готовы нас слушать. Это первая была задача получить такую информацию, да, для того, чтобы потом было на что-то опираться. Вторая задача была показать, что мы водители, мы все прекрасно понимаем, что мы умные, что мы считаем, у нас есть регуляторы в конце концов, некоторые даже считают в уме, и хотели показать это Яндексу, что ну, вот лично у меня к Яндексу одна основная претензия, это отношение как к дебилам, к водителям, как вот, к каким-то недалеким людям, Хорошо, но, у вот, и мне хотелось это немножко поменять, потому что все остальное, то, что в то, частности, тебе, понять, полезно, это встреча, основное было вот полезно, и я так понял, что после того, как мы, вот тут, Один, мы а, учим, сходили в такси, поговорили... Не знаю, в этом видео будем вообще какие-то конкретные результаты? Ну, конкретные результаты. Да там были записаны основные тезисы, основные положения и задачи, которые они как бы на себя взяли, то, что обсуждалось. В принципе, надо бы будет сделать видео, как бы целенаправленно к этому подойти, потому что, я думаю, многим это интересно будет, и не только как бы, в Москве, и в регионах, потому что там тоже люди по бизнесу работают. Да, вот. Основной наш косяк, вот я к вам, к зрителям э -э канала Московского профсоюза таксистов, пообращаюсь, основной наш косяк был в том, что, да, мы, конечно, по поводу информационной поддержки этого мероприятия, ну, полностью его провалили. То есть достаточно спонтанно собрались на эту встречу, а после был, сами понимаете, декабрь, все работали, мы ничего абсолютно не сняли, а надо было, потому что потом, когда мы общались уже в группах в бойкотных, нас обвиняли в том, что мы на том-то ставленники ну, скажем так стихушничали никому ничего не сказали ну дошло до того что мы ставленники вообще до да, яндекса и мы пошли там договариваться видимо о том как ну, Чтобы дело. поднять комиссию как, дать. да да мы кстати да мы договорились о встрече до под... информации о поднятии комиссии когда эта информация вышла мы хотели вообще никуда не идти как бы объявить бойкоты еще и этой встречи заодно но решили, что это будет неправильно У нас ну, были жаркие дебаты по этому поводу с да, да, да, да. различными мнениями мы, мы действительно там вот, свою позицию обозначили четко Единственное, что мы прекрасно понимали, что это все не сработает вот. Задача не была этой встречи снизить комиссию или что-то еще Но, по крайней мере, и ладно, потом мы развернем как Интересно, это не мешает? Теперь... <къех> Звук да, ничего страшного. да, ребят, если вам мешает звук, напишите, пожалуйста. <с <с <с мы сейчас тогда переместимся быстренько, сейчас прочитаем. Так что э -э вот, поэтому, если какие-то есть, ребят, вопросы конкретные, потому э что, что кому-то интересно, что мы там услышали в этом Яндекс-такси, что хотим дальше делать, самое главное, даже не вопросы, а предложения, потому что мы э -э потом, вот я конкретно, -э вообще в принципе пока не знаю не могу сказать, что какой-то профсоюзный деятель нужно, нужно ли мне вообще все это я сходил, посмотрел интересно, круто, с ребятами познакомился это интересно, общение здорово но пока вот лично не знаю, как у вас, ребята, у меня четкого конкретного плана, что можно сделать но ну, есть наметки, да, но в принципе если у кого-то есть какие-то предложения, помощь мне кажется и Николай, и вообще их профсоюз, и все мы будем довольны только если вы будете если кто-то какие-то предложения будет писать, что делать конструктивные по поводу да. нашей с вами вообще жизни, да, в работе, что в такси. К сожалению, кроме э, вентилятора э, с фекалиями. Вентилятор не надо. И удаление из групп. Да. да, да, да ничего да. нету, потому что мы потом как-то зашли в эти группы про бойкот, э, которые организовывались, и почему-то не смогли найти там контакта. То есть мы, честно говоря. Вот даже когда шли в Яндекс такси думали, как Что это нам поможет для того, чтобы объединять водителей такси, чтобы у нас была информация, что мы могли водителям доносить, что вот Яндекс то-то, то-то, то-то и то-то, что они нам официально заявили то-то, то-то и то-то. Они -то, а официально мы поняли то-то, то-то и то-то, да. И как бы эту информацию до водителей доносить, объединять, пытаться вместе придумывать какие-то, не знаю, методы воздействия, что ли, на может быть, на Яндекс, может быть, на государство, на пассажиров в конце концов, для того, чтобы нам свою жизнь улучшать. Вот я лично в этом видео хотел бы об этом сказать, что ну, пора пришла пора объединяться, пришла пора понять на чьей мы стороне, мы на стороне друг друга каждый вот свою жопу будет как-то прикрывать или мы будем вместе все объединяться кого мы будем объединять э, или будем ли там, там да, то есть вот, у меня такие-то вопросы. Ну К вам да, пишите. Там, да. Здесь на самом деле все достаточно просто, мы об этом говорим уже наверное с прошлой зимы но вот и ныне там каждый остается в массе сам за себя плются ну скажем так какашки постоянные а вот эти то а вот эти это а вот эти связались а вот они под ними а эти у них а эти у тех ну вот такой то детский сад продолжается в различных группах ну не буду говорить каких я думаю многие поймут рекламу устраивать не хочу целенаправленно, постоянно льют эти вот какашки, постоянно, постоянно. Как будто это людям приносит удовольствие. Хотя правды там практически никакой нету. Очень странно, конечно, все это. Зачем это люди делают? И наличный контакт они не идут. Они сидят только в чатах. Ну вот я, кстати, согласен. И ничего больше не хотят. Все типа либо чужими руками, либо все удаленно. Я поэтому как раз таки и призывал бы ребят, кто если действительно вот есть люди которые э, пытаются э, вот эти бойкоты или группы эти организовывать может быть действительно тогда встречаться и во-первых разъяснять все эти вопросы кто под кем под Яндексом или нет не ну есть просто некоторые там во всех бойкотах все скрывают свои личности во всех чатах бойкота там какие-то все скрывают свои личности как зовут все под левыми аккаунтами и на вопрос, а кто вы, что вы, ответа нету, и как бы ответ такой, а зачем тебе надо? И потом, если какие-то лишние вопросы задаешь или начинаешь какую-то конкретнику говорить, да, ну, свои мысли, ну, например, я так считаю, да, так высказался, людям не понравилось, и говорят, что, ну, ты помогаешь агрегатору и банк. И все, и никому больше ничего не интересно, в принципе, да? Кстати, большой вопрос был, я прошу, если перебил, прошу прощения, по поводу того, что э, у многих возник вопрос, что агрегаторы – это враг, агрегаторов надо давить, душить, бомбить, а вы туда пошли в их логово с ними разговаривать. Я хочу сказать первый вопрос, что даже во время войны всегда работают дипломатические ведомства, ну что? Да. Машины переместились в господа. Да. Вот. А болеть нам нельзя, потому что тогда мы не знаем. За происходит. свой счет болеем, да. Вот. Ну что, продолжим о том, что во время войны дипломатические миссии ведомства все равно работают. Да, потому что надо искать все пути. Но мы решили, что это правильно. И никого не стали спрашивать, потому что думали, что все адекватные люди с нами согласятся. Все. Надо искать абсолютно все средства для того, чтобы пытаться улучшать нашу с вами жизнь. Если для этого нужно прийти в Яндекс, даже если есть 1% на то, что они там, может быть, что-то просто недопонимают, и мы придем им, расскажем, и они скажут, ну да, действительно вы правы. И начнут менять что-то к лучшему. И если даже один процент или там доля процента такого шанса есть, этот шанс нужно было использовать. В целом. Ну вот у меня в принципе с собой есть записи, можно попробовать типа, записать, какие вопросы поднимали, поднимали много вопросов технического характера, поднимали ну, много, много разных том, ну, технического характера, почему, потому что мы не могли прийти с повесткой дня, в которой был бы один только пункт, да? мы считаем, что вы дебилы, например, да. Тут вот то, что я тебе переслал, да? Ну вот и мы потом записывали какие ответы. Еще Слушай, да, я да, могу, да, у меня да. сейчас вот ноутбук есть, я могу в принципе открыть и можем зачитать. Давай, сейчас зачитаем. Ну, я просто говорю мысль свою, докат закончу. Вот, и в принципе, нас люди в Яндексе услышали. Вот. И сказали, точнее, что они нас услышали. Ну, пункты да, какие-то записали, записали, вопросы... Все равно а, согласились предложения, а вот не эти... предложение, как бы требования. Это у нас-то не ну, было... Ну, у нас не, не было... Да, да, мы с предложением, мы, мы же как бы дипломаты поэтому. Поэтому вот так. И э, ну, как, многие спросят, какой результат? Нахрена вот та сходили. Вот по факту результата пока так, как такового, да, ну нет. Единственное, что как результат можно засчитать, то что мы показали, что мы, водители, вот, мы готовы конструктивно обсуждать многие вопросы. Мы не будем кидаться какашками, если нас будут слушать. Ну, в общем, грубо говоря, пока только с Яндексом говорили. Не знаю, что заслуга это Яндекс или Ну, как бы наша, что ли, или чья это заслуга вообще, что только они с нами поговорили. Но факт в том, что они нас поговорили, покивали головами, и результатом появилось то, что мы, в принципе, да, показали им, что не так уж просто писать нам… Ну, как сказать, я считаю, как Яндекс э, как показывает хорошую мину при плохой игре. И вот наша задача была показать то, что мы это прекрасно понимаем, что и это с нами ну, не канает, не работает, мы не хотим так. Надеюсь, и мне кажется, что мы, в принципе, донесли до них эту мысль. Вот. А даст ли какой-то конкретный результат? дадут ли вот эти вот пункты, которые мы до них доносили, будут ли они изменены из-за этого, ну, то есть будут ли, будет ли Яндекс над ними работать и так далее, это покажет время, потому что все не так быстро все. Да, Коль, давай зачитаем Так, сейчас тогда за ноутбуком машину. Так, ну что, дамы и господа, вот, открыл я файл на ноутбук с протоколом. Ну, кратенько, ну, как такие вот моменты. Основные, ну, наверное, брать. Ну, здесь и так все. Ну, сколько здесь? На три страницы. На, ну, да. На три страницы, грубо говоря. Первое. Тарифы. Ультима. Так. А, ну, вот мы с ними разговаривали по поводу тарифов, которые новые появились. Бронь на несколько часов. Но мы им прямо сказали, что нам мы не будем брать заказы. Это просто полная ерунда какая-то. Вот. Они, слишком дешевые, они слишком дешевые. И в частности были вопросы по поводу того, что если человек захочет ехать, помеж... ну, допустим, до Орла и обратно, они нам говорят, ну вот если заказ заканчивается не в Москве, то вы можете такой заказ не брать или что-то в этом духе. А как мы об этом заранее узнаем, непонятно, во-первых. Непонятно, как, как, как нам действовать с пассажиром. То есть с чего потом, с машины что ли высаживать или что. Непонятно. То есть, э, тем более, что если ехать в Орел обратно, то заказ заканчивается, вроде как в Москве, и за 900 рублей в час это ну, такое себе. А сейчас уже меньше, по-моему, получается, с учетом повышенной комиссии. Нам э, важная информация. Нам ребята из Яндекса сказали, что если э, вот этот почасовой заказ не соответствует тому, чего мы хотим, а они хотят, им, они имеют в виду, что этот заказ, эти заказы это как бы ну, по Москве, в основном, типа, это ожидание должно быть. Если пассажир говорит, сейчас мы поедем по городам Золотого Кольца, а потом вернемся в Москву, то такой заказ нужно послать службу поддержку, и они пересчитают, и т-та-та-та-та, но сами понимаете. Ну, переводится просто там общем, не... на счетчик или что там. Я... я пока не брал. Мы, конечно, задали им прям категорически конкретный вопрос: почему такая цена. Нам сказали, что это цена хорошая, потому что это больше, чем мы зарабатываем, если работаем по заявкам. На, с учетом комиссии, я так понимаю, 900 рублей в час получается. Ну, то есть, грубо говоря, случае. этот тариф рассчитан на, Ну, то есть, чтобы хорошо, ну нормально зарабатывалось, только для Москвы, внутри МКАДы. Да. да. Но, по факту, это все равно невыгодно. 900 ну, рублей в час, факту. это как бы, ну... ну так если масса. нет заказов, то если человек работает только по Яндексу, да, то, наверное... Ну, и сейчас в январе меня поймали по 900 рублей в час. Может, было бы неплохо, конечно. А так вообще... Так, что еще резервированные средства по безналичной оплате таких, а ну это все. Вынести кнопку до услуги в тарифах Ultima. кресло и прочее. Ну это тоже обсуждалось. Кто-то там сказал нас, что было бы это интересно. Ну про кресло, да, и нас еще спросили, а почему вы не берете заказ ну кресло, почему вы не любите с креслами? Ездить? Мы им сказали, что нужно, они нас спросили, что нужно для того, чтобы выездили с кресла. Мы им сказали, что, ребята, должна быть цена. Потому что за 200 рублей дополнительно э, к детскому заказу, по-моему, они сейчас увеличили или, или собираются увеличить. Собираются. Собираются <къех> до, до 200 рублей, типа, вот вам подарок говорят, будет. Я говорю, ну, за 200 рублей все равно нафиг мне это кресло в багажнике, если я не смогу людей из порта увезти. Конечно. По другим агрегаторам. Поэтому я говорю, нам это не надо. 500, мы еще можно было бы подумать. В общем, они тоже что-то такие нахмурили брови, пошли, ну, не знаю, может быть, побольше будет. Вот. Также ожидается, в принципе, введение предзаказа. Да. Предзаказ... Он будет работать как будильник, короче, тоже тупость есть. Нет, честно. ну это не, это, не, нет, это не как будильник, нет, предзаказ. <с это <с пассажир <с заказывает <с предварительно, а приходит заказ там, ну, водителю как обычный заказ, просто система сама, да, и он, да. и он вот, чисто по счетчику. Есть, по факту это ну как бы не совсем тот предзаказ, который во всех нормальных агрегаторах есть. Вот. Ну, так также, ну, как заплачать, можно сделать предзаказ. А уже есть такая. Фишка. Все. Можно сделать, он просто как. Но в а... Вубере был такой предзаказ. Если... но он водителю придет просто как да, обычный заказ. Он приходит за какое-то количество времени. Опять же, мы спросили, а за какое? Ну там программа автоматически рассчитает. Ну в общем, опять же. Вот, потом э, для, видимо, ультима и так далее покупка предзаказа за какие-то заработанные в системе бонусы предложения <связь> от водителей. Единственное, кстати говоря, тоже важный момент э, плюс предзаказа то, что он будет сюда по счетчику. Так. Предпочтение. Сейчас мы Яндекс отрекламируем дело, мы не хотим <связь> этого. <связь> мы не хотим, но мы просто рассказываем, что как здесь ну, что обсуждалось, да. Предпочтение для водителей при заказе открывать дверь или нет. То есть это тоже очень многих волнует. Добавить в клиентское приложение да. галочку такую, чтобы можно было поставить галочку не открывать дверь. Кстати, по поводу брони, да, я, прочитал, я не читал, просто в приложение зашел. Если закончишь поездку раньше, то есть, например, забронировали там на 4 часа, а закончили там, ну, через три, да, грубо угу. говоря, то деньги пассажиру не возвращаются. Вот оно как. Так что надо заканчивать раньше Главное, чтобы она водителя возвращалась Вот дальше интересная проблема была Которую мы им озвучили Это техподдержка Бизнес откасается касается в меньшей степени Я так понимаю, это эконом-комфорт В большей степени некая Дарья Субботина Мы не спросили, знают ли они такую женщину Да, все улыбнулись Кстати говоря, начальник службы поддержки Сначала не понял, о чем я говорю Видимо, он Дарью Субботину не знает Не брал ее на работу другой, Она по фейковому аккаунту в поддержке работает вот. Мы сказали, но ну, до каких портов будет этот ерунда? -то? Попросили их о чем? О том, чтобы служба поддержки в первую очередь отвечала, что наша заявка принята Ей присвоен определенный номер для того, чтобы мы могли потом ну, спрашивать с них Что вот мы обращались по такому-то вопросу, номер этого вопроса вот такой-то Нам, допустим, не ответили или ответили не так Давайте-ка дальше разбираться Но ну, чтобы это все было систематизировано Дарью Суботину сказать меняйте Нам вот эти ответы шаблонные вообще не нужны Примите э, обращение э, Нам не нужна какая-то срочность В большинстве случаев Нам нужно понимание, что вы эту заявку приняли Иначе с ней работать Дальше мы готовы подождать несколько дней Даже если вдруг чтобы вы ответили, но вот эти шаблонные ответы от Дарьи Субботиной или еще от кого-то, это все. Ну, я говорю, а самое главное, вот лично мне, это просто какое-то неуважение. Зачем называть, как будто бы тебе отвечает человек, называть ее Дарьи Субботиной, хотя по факту вообще ни один человек к этому даже не притрагивался. Мне кажется, к водителям это какое-то неуважение. Ну, лично с моей стороны. Ну, ну, по сказал, они сказали, что Поддержки он они сказали, что Учитывая, что класс Ultima, да, ну, премиальный класс для них сейчас важен, да, они им очень плотно занимаются и развивают его, ну, увеличивают, так сказать, поток пассажиров, да, клиентов, а, они также сказали, что будут увеличивать штат поддержки, Да. если не ошибаюсь, по-моему. Да, ну, да, да, то да, есть они и... сейчас, у них выделен на это бюджет, и техподдержку они очень серьезно будут развивать. Нам обещали такую же поддержку в бизнесе, как сейчас VIP Люкс. Персональщики практически. Так что, опять же, если посмотрим. Так, вот, ну, самые такие злобные темы. Повышение тарифа и комиссии. Вот. Ну, вот самое интересное. Нам сказали, но ну, мы же как спросили, почему комиссия поднимается, почему... Ну, в общем, одним словом Нам сказали, что все очень хорошо Показали график Там увеличено, увеличивается количество машин Вот И поэтому, как они сказали Значит, увеличивается количество машин Уменьшается время подачи Увеличивается количество заказов Они вкладывают в это деньги, они рекламируются И поэтому им нужны бабки Поэтому они поднимают комиссию На что мы им сказали, что Это очень здорово, конечно Но по факту вы за наши деньги Воруйте наших же клиентов из других источников заказов, в свой источник заказов. А то, что увеличивается количество машин, это э, ну, для нас, например, это минус, а не плюс. И э, ну, таким, такими шагами мы скоро придем к тому, что произошло с комфортом плюс, где вообще нет заказов. Да? И где сейчас для того, чтобы свести концы с концами, нужно э, быть... Э, этим как-то приглашенным сотрудникам из другой страны, например, из Америки, жить в общежитии э, и кушать один хлеб. И тогда можно себе позволить работать в комфорт-плюсе. Да. Мы сказали, что мы боимся того же самого в бизнес-классе. Э, ну, нам сказали, что все будет огонь вообще. Просто очень круто все будет. Поэтому мы ждем ребят. Просто улучшения будут в нев невообразимо. Да, ждем, ждем, ждем. Сейчас вообще взрыв в январе уже. В да, чувствуем очень сильно. Это особо нормально. Мы идем правильным путем. Вы вообще ну, молодцы, конечно, но вот здесь вы, конечно, не видите. Да. Еще одна такая проблема, но это, скорее всего, касается уже всех от классов. Предложение об улучшении прогнозирования пробок, либо перевод на счетчик в случае пробок или затруднений движения, Разночтение между расчетом и реальной ситуацией на дороге. Также предложили рассмотреть возможность реализации по сценарию Фиксы в Яндекс драйв как это реализовано, ну, то есть в каршеринге, то есть есть определенная там зона, определенное время, если вот не укладываешься, то переключается уже на счетчик, то есть вот. остальное идет. это очень интересный момент, мы как раз просили передать службе, которая разрабатывает Яндекс.Драйв, приветы большие от нас, потому что, например, я пользуюсь Яндекс.Драйвом, и там фиксированный тариф существенно дороже выходит счетчика, то есть Но... если по счетчику доехать можно за 250, то фикса будет стоить 300, примерно 350. Ну, вот, сказали, а что бы и нам не добавить такой некий гэп на, на вот всякие разные. Ну, мало ли, да, что бывает. Потому что сами, ну, потому что расчет. Ну, потому что, что расчет по пробкам, ну, Яндекс такси, заверяет, что а, считает всегда правильно, Ну, иногда чуть, чуть в минус, иногда чуть в плюс, но в среднем, типа, все, огонь. Мы им сказали, ну окей, вопросов нет, тогда дайте нам инструмент это проверить. Например, после каждого заказа, что было написано, на основании чего рассчитан тариф и мы его будем осверять. И если вы ошибаетесь, вы же просто можете не знать и ошибаться, как мы сказали, поэтому мы вам просто подскажем, что вы где-то ошибаетесь. И вы посмотрите, действительно, вдруг какие-то ошибки в алгоритме. Ну, сказали, что подумают насчет этого. Хотя чуть-чуть, незадолго до того Они убрали этот, этот, как раз был такой Я понял, да? ну, ВП, был такой инструмент В диспетчерском, и его убрали У ИПшника было все, да Поэтому, как бы... Но также предлагали э -э Показывать маршрут mm -hmm. По которому рассчитано фикс Фиксированный да. тариф А, есть... да, точно, и попросить, да, да. вот такой темы ну, по поводу э сброса фиксированной стоимости Нам было сказано, что это Несколько незаконно Незаконно, в драйве это законно, а в такси незаконно Да, вот как-то странно Странно это все очень. Но я честно скажу, вот положа руку на сердце, если с их точки зрения, с точки зрения бизнеса, фиксы это их офигительные конечно, конкурентное преимущество. Если люди не имеют денег на бизнес-класс, то они могут вызвать Яндекс Такси, потому что там по фиксе, ну, они накопили тысячу рублей за год, например, да? и все. Светят проекции. изучили ну. Стрёмно, потому что вдруг 1100. <с Sesame>. А получится. вдруг это вдруг перекрытие дороги или что-то Да, да, да, да, да. Получится 1100 или 1200, а это уже как бы никуда не годится. Поэтому надо Яндекс вызывать. Я понимаю прекрасно, это привлекает пассажиров неплатежеспособных, Поэтому они на это не пойдут. Но просто хотя бы, чтобы фикса нормально рассчитывался, чтобы мы могли это дело проверять. Единственное, что нам сказали, что положительно всего из этого есть, что если фикса рассчитана неправильно, ну, то есть, например, вы приняли заказ, сразу же подались, смотрите, сколько вам ехать, сделали скриншот столько-то километров, столько-то минут по навигатору. Вот. И если вот эти данные не совпадают с тем, что вам в итоге рассчитало фикса, можно написать службу поддержки, и они это дело компенсируют. Но, в принципе, промокоды но, но, давали промокоды. до Нового года, потом начали... Вот меня лично теперь посылают, а там, видимо, это... В черном Часта. Много. Там получил Ничего вообще не получилось. Ну, у них там лимиты. В принципе? У них там лимит <свят> тоже на это. Они стали в какой-то момент это все ограничивать. Они меня запалили в группах, вот мне кажется, куда я в бойкоте. Они, они говорят, вот, он, короче, понятно. Как его там Павел, ну все. Сейчас мы. Вот. А также прозвучал такой вот вопрос. Смена точки. С увеличением времени поездки и длительность увеличивается, а расстояние незначительное Ну то есть получается, что осталось там километр, ну, нужно пассажиру проехать еще, ну, какое-то расстояние, а там пробка. Ну даже не да, только пробка, да, а объехать, односторонние движения. Ехать да, да, Тоже да, все да. знакомы с этим, если клиент меняет точку назначения в поездке, если это точка назначения, которую он поменял, близко к той, которая стояла изначально, цена не меняется. А, например, если он ехал сначала к ЦУМу, а потом решил поехать на Тверскую, это прям совсем два разных маршрута. Но вот, Цена может остаться одной и той же Мы это им донесли, они сказали, что они действительно об этом что-то не подумали И теперь подумают, ждем Так, предложили показывать, по маршрут маршруту была рассчитана поездка Так, это уже озвучено было Если пассажир просит изменить маршрут, мол, он его не устраивает, как быть? Советуют не идти на конфликт Но это вопрос стандартов и клиента ориентирности Ну как быть? Ставят кол и... Алгоритм решения и взаимодействия при спорных ситуациях. Разработка механизма, арбитража и оценок ведется. Вот здесь принципиальный к ним был вопрос. Один из принципиальных. Первый принципиальный был не относиться к водителям как к дебилам. Второй принципиальный вопрос был по поводу блокировки. Блокировки только после рассмотрения всеми, ну как, всеми сторонами, что ли, как это можно назвать. То есть чтобы не блокировали людей просто вот пришла жалоба и многих могут сразу заблокировать и все и потом человек едет доказывает теряет время не зарабатывает деньги не приносит их в семью хотя жалоба была допустим не как-то ну, общем про нее это было да допустим или там тайник тоже у них же огромное количество непрофессионалов мы донесли до них они сказали что они согласны кстати вот, что они тоже работают и будут изменения в тайниках О, с февраля, не знаю, по-моему, да? Да, Если да, ошибаюсь, с февраля. вот, да, они сказали, что нет, уже А, уже поменяли, ну, в общем, короче, значит, ничего не поменяется, значит, так все останется, потому что они на тот момент, когда они говорили, что они уже все поменяли, не-не, они сказали, они сейчас вводят в комфорт-плюсе тайников начинается, то есть это будет постепенно, не не сразу и будет как будто раскручиваться, наверное, ну в течение нескольких месяцев. И они также вводят для тех, кто работает тайниками, определенные штрафы. То есть там это они говорят, будут якобы это жестко отслеживать. Ну посмотрим. Кстати, да, тайника сказали будут штрафовать за недостоверные сведения. Ну и вот обещали подумать над тем. Подумать, надо тоже, конечно, тут что думать, но, по крайней мере, ладно, будем надеяться, что это приведет. Вот это точно тот пункт, который нужно было решать методом дипломатии, чтобы блокировали водителей только после разбора, а не до разбора, чтобы водители, если пострадали несправедливо, могли этот вопрос доказать вот, и отстоять э -э свою точку зрения. Сказали, что на этом. Будем надеяться. Вот если это введут, это уже точно большая победа. Я думаю, введут. То есть это не сразу, потому что это некие организационные регламентные мероприятия. Я думаю, введут. Надо будет заостриться на этом. Потому что встреча еще будет. Либо в конце этого месяца, либо наверное, в начале Нет, февраля. В феврале, в феврале, скорее всего. И надо будет снова на этом заостриться. Так, смотрит на рейтинг водителя, на число оценок при проведении апелляции при обвале рейтинга ну тоже опять это только личное обращение если водитель не слишком настойчив, к сожалению это могут все и во всяком случае вот я всегда всем говорю когда заходит какой-то разговор о человеческом отношении я не знаю ну, во мне сейчас кто-то конечно кинет помидоров но во всяком случае Вилли это единственный агрегатор где если водитель получил кол а там к этому очень серьезно относятся, там сразу mm -hmm. могут вызвать на ковер там, или позвонить или что-то. Если водитель объясняет ситуацию, если он доказывает ну, как бы, свою правоту, что ли, на отменяют. Реально были прецеденты. Нигде больше никого не получалось. <как> а гет не отменяют? По-моему, нет. Они говорят, что ну, типа, мы вас поняли, но ничего сделать не сделать Так, ну, нет, отменяться плохие. Ну, оценки должны в любом случае. Апелляция должна быть, конечно. И... Мало вот. ничего. Вот. Также было предложение, что лишить водителя посещения тайник если долго держится оценка от 4.9.5, к примеру, на месяц. Подумают. Чтобы постоянно как бы тайниками не мучили. Так, далее. будут думать, как оптимизировать Яндекс Плюс. Да, вот этот печальный Яндекс Плюс, который комфортным и премиальным тарифом портит типа нам больше заказов, хотя мы больше заказов от этого, ну, не видим, вот все-таки де-факто больше машин видим на дороге. Они неправильно заказов. считают. Честно сказать, я на меня мне кажется обиделся там, как он этот был такой человек, глава направления бизнес, по-моему, да? Uh -huh. Я им говорю, ну, когда он мне начинал объяснять, что мы сейчас зарабатываем гораздо больше, чем в прошлом году, ну, вот, я свел 2 плюс 2 то есть, ну, два момента. Он заявил, что мы вот эти почасовые тарифы это гораздо больше, чем мы зарабатываем сейчас, а по часовой тариф, напомню, чистыми получается 900 рублей в час. И, и еще он сказал, что в этом году мы зарабатываем гораздо больше, чем в прошлом году. То есть получается, что мы сейчас зарабатываем меньше, чем 900 рублей в час. Ну, больше, чем в, году. Больше, чем в прошлом году. То есть в прошлом году мы, значит, зарабатывали ну сколько? Ну, наверное, 700. Я говорю, слушайте, ну я... вы, наверное, неправильно считаете. Потому что я говорю, вот эконом, например, 500 рублей в час зарабатывает, но ну, пусть сейчас нет. Второй момент. Как можно посчитать рубль в час для водителя Который работает не только по Яндексу Конечно, если он работает Еще по другим агрегаторам Он стоит, ждет заказа Ему приходит заказ, например, по Гет Он выключает Яндекс Это время идет в зачет А заказ он не получил по Яндексу Поэтому деньги в зачет как бы не идут Поэтому рубль в час уменьшается Поэтому у них данные о том Сколько рублей в час зарабатывает водитель Неправильные а так как сейчас у Яндекса действительно стало больше заказов, ну, по крайней мере, это было на тот момент, людей, которые работают только с Яндекс такси стало больше. Поэтому, ну, за счет этого, их данные статистические о рубле в час стали вот такими, что действительно они стали гораздо больше, чем в прошлом году. Ну, на что мне, мне кажется, он обиделся, сказал, что мы умеем считать, мы умеем отделять. Страни Валите летели, в общем, уклонился ну, от ответа. Но... Ну, у них статистика там может быть, опять же, правильно, ты сказал, что они водитель может работать по нескольким агрегаторам, и в связи с этим статистика, она может быть, ну, тут не совсем точно. Они, вероятно, все-таки это не учитывают или не хотят учитывать. Или учитывать неправильно. Ну, то есть можно дать задачу какого-нибудь стажера посчитать. да Ну, как посчитал, так посчитал. Ну, это же ладно, я это утрирую. На чем остановились? Да, на... На я хочу рост числа может привести к снижению доходности в классе. Что будут делать? Ну, то да есть, есть может, поставили, уже, с... уже привел. к снижению доходности в классе. И мы сказали, что, ну, я не знаю, мы попытались донести, хотя они, наверное, сами это прекрасно понимают, что ходить будут в первую очередь лучшие водители. Ну, вот они вот продумывают, как сказали, модель квотирования в классах К ⁇ бизнес по Москве и области. Я сначала скажу, что они не могут вообще этого сделать. а Сейчас буду думать, как. Да. Ну у нас большой вопрос, почему они этого не могут делать? Потому что они принимают экзамены каждый день и сделать планку, <coughs> проходную да. выше, вообще никаких проблем нету, по-моему, да. Но ну, вот, ну опять же, вот, ну что сказать? Дальние поездки, трансферов из аэропортов есть невыгодные. Ну обещали примеры. Обещали подумать, мы им просто привели примеры. Ну там смешно до да смешного, поездка с дедом в Рязань 7 тысяч грязью. Mm -hmm. По бизнесу? По бизнесу. Вот, они сказали, подумают. Говорят, мы, ну так вот, дословно, мы, похоже, действительно на портачили с тарифами и на бизнесе дешевле эконома. Что делать? Да, это тоже беда. Зачастую перед Новым годом в пиковые местами эконом был дороже бизнес. Это вообще трэш. Я честно скажу, вот есть. я ну, Есть две полярные точки зрения. Есть говорят, что точка зрения, что кэфы должны увеличиваться на все классы одновременно я честно говоря не придерживаюсь если по бизнесу нет работы а эконом весь расхватали то эконом должен стоять дороже чем бизнес для того чтобы люди уезжали на бизнес может быть конечно да кто-то скажет а я не хочу возить экономщиков а я не хочу то я не хочу это не знаю я хочу зарабатывать деньги если я стою простаиваю если я могу сейчас по тарифу бизнес отвести человека, пусть и эконом, ну, который ну, просто не уехал. По -пустому, по пустому тарифу. Что не уехал? Ну, да. я знаю, вот, тут много если... людей, которые в тебя тухлым вот, помидором пашкинут. Ну, кинут, ну а что делать? Ну а как? Ну, нужно же тоже смотреть на вид да на, на, на вещи. Все. Если там по эконому, допустим, двойной коэффициентом или два с половиной, да, потому что их там машин нет и стоит огромное количество бизнеса и у них тоже будет два с половиной коэффициента никто их не закажет, но это же очевидно что две с половиной тысячи, там, полчаса человек не будет ехать Поэтому если и бизнес расхватают, тогда должно... Есть, конечно, но... мнение, что какое-то должно быть как это... Э, э, как это, на которое растягивается, как это называется. Эластичное. эластичное. То есть, С... например, если на эконом вырос коэффициент 2,5, то на бизнес мы тоже нужно обязательно подрастить, но не 2 ,5, а, допустим, допустим, 1,5 сделать. Ну, может быть. Но опять же, а кто это посчитает, фиг знает. Я за, за, за расчет именно исходя но... из количества машин, и количества заказов. Но... <свят> они сказали, что, в принципе, в принципе, каждый класс, отдельный бизнес, э, свой баланс в каждой точке города. Ну... Будут наводить, я, честно, записал. Но ну, так четко. же. Будет но, вот, несколько другой баланс КФ, к примеру, между Комфорт и Комфорт Плюс, Дельта при этот коэффициентах будет вот, небольшой. Ну, как раз я об этом, да, о чем я и сказал. Мы просто к слову тоже добавлю, что мы вот это все записали для того, чтобы потом, ну, вроде как запланировали еще одну встречу, для того, чтобы спросить по каждому из пунктов, которые мы записали где они покивали головой, чтобы мы спросили хотя бы не результат, а хотя бы да даже даже не дату э, реализации, хотя бы что, что уже да, начато, типа, да, к да, чему пришли. Вот типа, здесь они будет. с нами согласились. Хотя бы это, понимаете, да. что у нас у нас мы звезд неба не хватаем. Мы вот вот эти все пункты донесли. Э, они их там, ну, потому что мы думаем, может, вдруг они ну, что-то не понимают, какие-то проблемы у водителей. Поэтому будем от них потом добиваться конкретного ответа. Да, согласны. Ага, если согласны, а когда? И, и так далее. то есть Ну, чтобы понимать, нам морочат голову или нет. Поэтому мы тут тоже, ну, опять же, понимаем, что сейчас мы пункты называем. Это не потому, что мы там, что круто, как Яндекс нас слышал что он пообещал, мы сейчас все будет огонь, а как раз таки для того, чтобы просто оценивать, вот. Также э, спросили их, когда же э, будет э, в таксометре этот коэффициент каждый для своего класса. Мы это очень ждем. Да. Ждете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, ждете вы... Ждете или нет? Родили? Удобно это вам будет или нет? Потому на что нам деле. разработчик, он, э, прям, ну, ну как, он руководит да, разработкой именно таксометра, как я понял, этот человек. Алексей его зовут, да, если не ошибаюсь. Он нам сказал, что мы пока просто не знаем, нужно ли это действительно делать. То есть он сказал нам как? Что мы считаем, что эту карту нужно использовать как просто для понимания того, где есть заказы. На что я ему, я так думаю, справедливо ответил, что не только для понимания, но и для того, чтобы оценить, а окупится ли поездка за заказами туда. То есть, например, стоите его в центре в пятницу. Фигакс закончился матч на Спартаке. И вот вам... Ну, нам. Нужно понимать, если там коэффициент 1,1, то я лучше постою в центре и подожду заказа здесь. Если там коэффициент 1,5-2, то, наверное, надо ехать туда и забирать пассажиров оттуда. Вот. Ну, вот донесли эту точку зрения, он сказал, что ну окей типа ну, вроде как согласен, ну, не знаю. Ну, во всяком случае они думают об этом, я это сделал, говорят, ну не в принципе, просто пока не понял нужно ли это. Вот, вот, также попросили у водителей, которые работают на тарифах бизнеса и выше, чтобы убрали вот эти вот гарантированные зоны светящиеся, потому что они водителей нервируют. Конечно, нервируют. Мешают. По, по эконому за 400, вон возится люди, блин, за 400 минималки, а, а у нас... это за Это если без плюса. А если с плюсом, то 360 не говори о больном. А то там и 500 бывает, там и, и выше, даже, да, и 600 500. И очень нервирует. Да. Так, оповещение, ограничение времени остановки. Возможность отключить или сменить. Да, вот как раз эти вот голосовые оповещения, они. Ну, технический момент. Я да. так понял, это, кстати говоря, уже сделали. По-моему, в бездушном режиме, по-моему, это уже не, не пилико. Так, уведомление о переходе на наличные на экран, чтобы водителю было видно И он обратил внимание, без звука, да, да Для бизнеса это актуально, потому что сейчас один раз она там сказала Если там что-то еще будет переключаться, то водитель может не обратить внимания А в бизнесе звук отключен, поэтому водитель никак на это не среагирует вообще О переходе на наличные вообще интересный вопрос Я его задал, потому что мне непонятно, почему это вообще происходит то есть, если мы платим комиссию 30% за агрегирование вот этих всех платежей, уважаемые господа, будьте добры э, нести за них еще и ответственность, за эти платежи и за своих пассажиров. но они же ваши, ну, то есть их, хотя они говорят, что это вроде как, ну, при удобном случае это как бы наши пассажиры, а при другом удобном случае это как бы их пассажиры. Да, то, то есть они их все-таки ищут, да. они их привлекают, при том, при всем. Поэтому, ну, подали мы это с другой немножко точки зрения. Действительно, бывают часто ситуации, когда человек прилетает из-за границы, его платеж не проходит, переключаются на наличные, и человек бежит как дебил, то есть пассажир бизнес-класса или VIP. То есть человек едет на Майбахе, у него не прошел платеж, и человек как дебил бежит в банкомат, снимает наличные, чтобы расплатиться с водителем. Вот. Мне кажется, это никуда не годится. Тем более, что на огромное количество примеров, Вообще во все, ни в одном агрегаторе такого больше нет, никуда ничего не переключается, это первый момент. Второй момент, в чем проблема снимать или хотя бы блокировать деньги сразу. По-моему, современные технологии позволяют, если там, вдруг возвращать их очень быстро обратно, в Uber и все это было, да, там как раз была девушка из Uber, она сказала, когда она покевала, полубалась. была рада, что мы вспомнили про Uber я вспоминаю с теплотой но во всех моих видео кто смотрел знаете прекрасно мое отношение к яндексу мое отношение к беру который был вот еще один момент озвучили по поводу того что когда заказ за наличный расчет чтобы прописать чтобы можно было брать предоплату чтобы это было законным да да да мы попросили Ну, но нам по-моему ничего не ответили на этот вопрос они сказали, они, они потом. консультироваться с юристами, да, да, да. могут ли они это прописать именно в стандартах. Мы попросили, хотя бы даже не в стандартах, но хотя бы, как бы, негласной такой темы. Ну, негласное такое, как бы правило, чтобы водители, по крайней мере, за это не наказывали, если что. Потому что <сёк> все прекрасно понимают, кто работает особенно в бизнес-классе, но в экономике, комфорте тоже относится: садится пассажир, дальняя поездка, например, в электросталь, а там пьяное тело. Который, ну, явно не наш клиент, да? Да, вот его и посадили. Чтобы в этом случае можно было попросить предоплату. Понятно, да, что да. многие водители так и делают для того, чтобы себя обезопасить, чтобы потом в группы СОС не писать, да? И не, не подтягивать там 5-10 водителей на разборке, а заранее себя обезопасить. Конечно, надо брать предоплату это однозначно, лишь на мое мнение. Но мы попросили эту тему узаконить для нас. Так, процесс перебирания машин. Сократить. Слишком много неудобств создает для премиальных классов. Ждут майбах. Может, машина выше класса приедет. Ну, нам сказали, что им тоже это не нравится, но мне кажется, не нравится. Ну, кстати, что-то делают. Вот, также вот одну злую да? тему. Это озвучить. третий принципиальный вопрос. Да, инструмент диспетчерской для сверки. Ну, то есть, в их системе. Практически нету нормальных инструментов, чтобы сверять э, заработки и доходы. То есть делать какой-то анализ. Да, да, да. То есть О. все очень либо через одно место сделано, либо не сделано никак, по сути. Приходится как-то там на, на коленках что-то придумывать, смотреть, записывать вручную и так далее. То есть mm. очень много неудобств водителям доставляет. Ну вот это третий принципиальный вопрос. Все остальные вопросы, в принципе в общем-то ну больше как предлог прийти в яндекс наверное не знаю лично может быть вы мое мнение не разделяете но мне кажется так но это третий принципиальный вопрос первый был отношение как к дебилам второй был презумпция невиновности и вот третий принципиальный вопрос чтобы мы могли наши финансовые связи все-таки это самое главное да чтобы мы могли деньги зарабатывать и мы в общем как сказать несли след... То, что мы очень не согласны с тем, что нет ни одного инструмента, что мы могли сверить за период, сколько, сколько мы денег заработали, сколько из них пришло налом, сколько из них вышли на комиссии, сколько мы в итоге должны были получить на банковский расчетный счет, для того, чтобы потом сверить с банковским расчетным счетом. На данный момент в диспетчерской нет такой системы. Это, конечно, ну, то есть, я вот не знаю, я Коля в личной переписке. Я, да, я просто все рады такой... записывал, потому что ну, как Поприялись. за несколько лет это можно было не придумать. Это как? Мы ну, там долго Только общались вот на эту тему, да. Очень много эмоций было опять. Поэтому они нам Это сказали, нашим. что они этот момент уже разрабатывают. Это будет не совсем, ну, как обычно, короче, не совсем точный расчет, потому что, ну, все знают, у них идут перечисления за поездки, а не за дни. Да. И они пока это не могут исправить, потому что их программный комплекс разрабатывался. Ну, в общем, тоже все прекрасно понимают, кем когда, и когда. Это были разные люди для разных целей. Разные участки программы писали по всей видимости. Ну, хотя бы что-то. Ну, они также обещали, по-моему, в, в таксометре сделать разделение на нал, без нал, чтобы можно было смотреть именно в таксометре. Да. Вот. Также будут изменения в таксометре по балансу для просмотра отчетной цивилизации доходов и выплат. Строят эти отчеты, сколько отправлено, сколько в ожидании. То есть вот это вот будет очень удобно. как говорят, реализация это уже будет. процентов на 80 на этапе готовности. Ну, будем ждать, наверное, весной это, скорее всего, я так понимаю. Да, хотелось бы верить. Свежо предание. Я понял. Сарказм. Да, вниже ну и все да, а, да, ну, и общем... согласие на передачу персональных данных третьим лицам ну кто-то был категорически против но ну я даже не знаю стоит ли об этом говорить тут в общем, наверное Нет, не та да, да не, это не та, та проблема, проблема в том, в том числе. конечно утекают но и, как бы, что поделать они же все утекли мои все телефоны заманали звонить Одним словом, вот такие вот, ребята, были у нас вопросы к Яндексу, если вдруг у кого были вопросы к нам. Ну, там вроде бы так сомневаться. Ну, вопросы такие, по мелочам там, совершенно по мелочам. много по мелочам, потому что, почему? Потому что Яндекс готовился к этой встрече, готовился заранее. Мы сформировали такой список вопросов, чтобы они позвали на эту встречу как можно больше специалистов. Специалистов было на самом деле много. Вот, соответственно... Ну, вот лично ну, как я считаю, что многие вопросы мы сделали, они нас конечно волнуют но не то чтобы очень сильно, просто для того, чтобы люди пришли на эту встречу, и эта встреча состоялась три принципиальных вопроса мы им задали цены не стали задавать принципиально потому что мы все прекрасно понимаем, что цены в принципе формируются ну или должны формироваться рыночным способом поэтому там, да, четвертый принципиальный вопрос цены, к сожалению, сейчас как сказать бы машин много они Если... формируются большим количеством предложений именно так поэтому мы вот а, давайте вот ну правде в глаза посмотрим да. да ну то есть мы хотим пониженную комиссию да ну пониже хотя бы там на какое-то повышенные цены да ну вот а, я просто не знаю как в бизнесе да там ну, вот в каплюсе. Цены в бизнесе в Яндексе? Нет, я имею в виду вообще ситуацию. например в январе по сравнению с прошлым январем. Просто катастрофическая она. То есть машины Каплюса, да, там камри новые, они практически многие, ну, не знаю, некоторые парки принудительно даже включили эконом. Принудительно включили водителем, и водители не могут включить, потому что. А, ну, водитель тогда не, просто аренду не платит, и все. Жесть. Ну, потому что нет заказов. Если машина эконом. когда это было? Когда машина эконома стоит а, вечером в центре Москвы и ждет час заказ по эконому. Сегодня вот, какое сегодня число? 15 да? 15 да. 15 января а, на Шерметевской улице остановился. Ко мне подъезжает водитель эконома и говорит днем... Что произошло, там, не знаю, сервис не работает, Яндекс или что вообще Два часа катается и ни одного заказа по эконому Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что переизбыток огромное количество машин И, ну да, возможно, люди еще там после праздников не, оправ не оправились, денег там может быть нет, да, там зарплаты ждут Но факт в том, что переизбыток машин просто на рынке огромен да. И если он дальше будет так расти, да, то цены даже могут быть еще и ниже. Так они к этому. Так это же софично будет. Не, ну слушают. это понятно, это понятно. Но лучше на данный момент не может быть после, до того момента, как не будет отсев машины и, и водителей. Не, но я, например, задал же вопрос такой да. руководителю отдела, да, вот это ультима, ну, бизнеса, я не знаю, а, который занимается именно, прям директор как он там, я не знаю, департамента, mm -hmm. можно сказать, да, я сказал, что вы же знаете ситуацию с «Каплюсом», да, вы не боитесь, что а, с тарифом, ну, бизнеса, да, там, возьмем тоже бизнес, он быстрее всего, наверное, плодится, а, в этом во всех тарифах, да, mm -hmm. ультима. Да. А, в какой-то момент произойдет переизбыток машин, и люди просто перестанут зарабатывать вообще. А это, извините, аренда не, не полторы, не две тысячи рублей, да? а пять тысяч и, и там, четыре с половиной тысячи. То есть, если ты один день не вывозишь, второй день ты уже там должен восемь тысяч, семь тысяч. То есть, это очень быстро. Долги накопятся очень быстро. да, И машины, извините, стоят не миллион, не полтора, а все три, четыре и выше. Да-да-да. И... Они сказали, что они постараются... Ну точнее, они сказали, они этого не допустят. Как они это, конечно, не допустят, ну, это вопрос. Вот это как раз таки покажет, это будет лакомство бумажкой. Но если, я считаю, что если, ну, реально будет переизбыток бизнеса, но ну, это все, это будет, это лопнет просто мыльный пузырь. Да. Ну тогда будет все уже совсем хреново. Тогда и... парком вот если кто-то из парков смотрит, вам больше всех. Не поздоровится. сейчас хорошо, конечно. Да что не поздоровится? Они он, машины набрали, они в лизинг. Им главное, чтобы там как-то худо-бедно. Пока. Худ, худо, Пока. Пока. Пока. Нет, ну а как? Но ну, если человек не сможет зарабатывать на аренду. Аренда сейчас и так, в принципе, по ценам. Вот у нас сейчас приходило предложение. Две с половиной тысячи на январь, бэха. Две с половиной тысячи рублей, про бензиновые. Но самокат дороже арендовать. Поэтому, ну, о чем можно Это говорить? Это вот этот, да? Ну, хоть какой, мне кажется, даже и не электрические дороже арендовать. Велосипеды по 150 рублей в час стоят. Поэтому вот этот момент тоже. Четвертый принципиальный вопрос, что количество машин растет. мы это прекрасно понимаем, что вы этот момент можете контролировать. И ну, для того, чтобы мы зарабатывали, должны контролировать. И мы прекрасно понимаем, что если вы это не контролируете, значит, это ваша здесь а Для еще... того, чтобы привлечь как можно больше водителей, же... чтобы снизить цены, и привлечь больше пассажиров. А еще самое главное, Зараз как бы это все касается и безопасности ну, естественно. А, пассажиров. Естественно, да, есть, работы, человек, ну, и, да. люди начнут меньше и, зарабатывать, но они так сейчас не так много зарабатывают, да, как там несколько лет назад в, бизнес, в бизнесе да, было. И люди начинают там, 10 часов раньше работали, сейчас уже 12 часов, будут 14, 16 часов. Извините, а когда спать-то? Поэтому, если вдруг... А люди бизнес вызывают, никакого, извините, помимо того, что ну, хочется э, с большим комфортом проехать, а, а с, бо с, большим, с большей безопасностью проехать. Безопасность, Во-вторых, да. чтобы там были отфильтрованные водители, чтобы ну, не было вот, не пойми кого все-таки. Самое главное безопасность. Потому что я, вот, например, свою семью уже, честно сказать, если брать Яндекс, никакой другой тариф посадить не могу. Ну, ну, да, потому что уже в комфорт-плюсе, уже, в общем-то, за счет засилия машин творится уже черти что. Это Будем Уже честны, с прошл уже да. прошлого года. Да. Но сейчас это ухудшилось. Чтобы... Поэтому вот на основании вот этих вот моментов э -э хотелось бы увидеть, отреагирует ли Яндекс, пойдет ли нам в этих моментах на встречу. Если нет, на основании этого предпринимать какие-то действия. Уже объединяться и ну, понимать. Ну, и на самом деле уже принимать решение, можем ли мы чем-то пожертвовать в конце концов каким-то количеством там крупных точнее каким-то количеством вот этих вот э, дешевых скажем так заказов от яндекса можем ли мы пожертвовать или не можем можем ли мы объединиться и не не перетягивать каждое одеяло сам на себя до да, а объединиться и вместе сесть и подумать ну чем будем делать то в итоге мы будем продавать свои машины ставить их на прикол да, и все, и уходить в другие сферы работать. Или мы все-таки объединимся и попытаемся эту вот всю, всю ситуацию поменять, хотя бы попытаемся. Потому что если мы этого не попытаемся сделать, ну все, тогда ну, что, ну, можно расписываться в том, что мы просто ничего не можем, дебилы, и уже работать на, на, на тех условиях, на которых нам дают агрегаторы. Ну, все, у меня других, в принципе, вопросов и предложений нет. Да. Поэтому, уважаемые друзья, все подписчики, ну, не знаю, распространите видео, скучное, может быть, большое. Ну, да, долго я буду. но да, Во всяком случае, чтобы было понимание, что, что конкретно мы, вот, хотим мы, для чего мы ходили в Яндекс Такси, что мы у них спросили, э, и что мы будем делать, если мы вдруг получим ну, не, или не получим ответы. Вот, вот этот пункт, э, что мы будем делать, пока непонятно, потому что пока очень много людей, которые перетягивают одеяло на себя. Каждый на себя начинает обвинять в чем-то, искать какие-то интриги, подковерное течения. Ну Вот есть я, вот есть Коля, вот есть кто-то. Просто иногда ну, люди пытаются что-то <пласт> <пласт> сделать, ну, попытаться сделать, да, а этих людей обвиняют в чем-то всегда плохом. <п��> да -да -да. И когда начинают сыпаться обвинения, делать что-то хорошее. Ну... Но... И, и обвиняют, заметьте, те, кто сидят где-то... На своей заднице ровно. Не, ну просто так когда уходишь обвинение, да, но. Тут, ну, ну, люди, которые ничего не делают. Ты да? перестаешь хотеть что-то делать хорошее для ну, всех. Ну, опять же, я, например, здесь вот далеко не альтруист, я хочу сделать хорошее для себя. Я не, ну... вот сейчас стало меньше зарабатывать. Все, у меня начинает подгорать. Потому что я понимаю, что я на ситуацию перестаю влиять. Все, у меня вот эта ситуация из рук и утекает. Если я раньше оставлял себе какие-то пути для отступления, я работал в экономии там мы делали все грамотно очень всегда и с друзьями страховали свои риски всегда для того чтобы ну не остаться ни с чем в итоге у разбитого корыта мы всегда старались это делать Вот сейчас начинается такая ситуация когда у меня одна машина бмв я мой заработок и моей моя семья зависит от этого да начинает на накрапывать такая ситуация появляться до да, что вот да уже сейчас вот что-то что нужно будет предпринимать не, или все пипец все мои вложения в машину, они, скажем, там могут Во всяком случае Там, ну, не знаю, окупиться не, не в полной мере Либо вообще не окупиться, либо в минус меня куда-то загнать Поэтому нужно срочно предпринимать какие-то меры Да ни для кого, ни для людей, ни для чего Просто вот мы должны сами За себя взять э, И, э, ну, Блин, ну просто поднять свою задницу в конце концов и что-то предпринять. Ну что вот сидеть за этими и баранками что? и, и что жаловаться сама? на жизнь. И еще вот так вот тыкать. А вот они, они. Вот мы, пожалуйста. да, Можно любые вопросы задать. Все наши слова, вот они как есть, так и есть. За них, вот за каждым можем ответить. И не нужно никаких подковерных течений искать. А если есть какие-то вопросы, задавайте. И что самое интересное, многое-многое, да, пускают не быстро там по щелчку пальцев, но можно постепенно решить без всяких там деструктивных методов, без криков, без оров, можно... Не, если не получится, то с деструктивными методами. Ну, деструктивно опять же, жечь, громить никто не будет, но это уже будут просто вот, меры от некого экономического действия. А, то, то есть ты как это бы... Шучу, шучу. Нет, конечно. А. Нет. Вот. <свят> Поэтому наймем кого, -нибудь. сами не будем <свят> Нет. Ну, по крайней мере, тут некие меры экономического воздействия, организованные забастовки, уже именно организованные, а не то, что там в чатах бойкота К -к -к -к -к -к кричат и слушать ничего не хотят. Сейчас... Это уже может быть в будущем на самом деле реальным. Будем потихонечку ролик заканчивать. Единственное, вот выскажу последнее мнение: что ну, для того, чтобы бойкот состоялся, нужно, во-первых, собрать людей где-то. Не знаю, где. Ну, во-первых, сначала договориться, да, нам, э, кому-то. Может быть, не хотите без меня, например, да, сказать, что вот этот человек мне не нравится, мы не хотим с ним дайкот устраивать. Хорошо, я это например, да. Э, не в этом суть. Главное, чтобы он состоялся. Потом людей собрать под определенными грамотами, продуманными всеми, э, ну, как сказать, не нетребованиями. Ну, бойкот с требованиями, но ну, это, ну, вот, по крайней мере, то, что было сейчас, это, конечно, детский сад, потому что требования такие, как будто бы вы взяли в заложники семьи, семьи этих самых, топ-менеджеров Такси? Нет, требования должны быть нормальные, и, может быть, не к Такси. Может быть, государство нужно попросить, чтобы они каким-то образом ограничили приток водителей в эту сферу, чтобы мы себе без штанов нет, не нет, остались. Нет. Для того, чтобы государство подумало, наконец, о безопасности пассажиров, да? Если мы, Ну сколько мы будем в паблике выкладывать разбитые машины такси, смотреть на них и прочитать, ой-ой-ой, ну давайте мы спросим у государства, а что оно готово сделать для того, чтобы было безопаснее? А, второй момент. Посчитать людей, которые под этим всем подписались. Если 300 человек, ну, наверное, тогда все. Вот. А если мы посчитали, их получилось нормальное количество, там тысяч или несколько тысяч, То вот тогда эти люди, ну, ну, мы все, да, должны действительно выключить ту кнопку, которая нам не нравится, либо все. Но я просто за то, чтобы влиять на самый крупный агрегатор, он сейчас э, формирует тренды. Потому что под него сейчас все начинают подстраиваться. Вилли смотрит, ага, мы просасываем в количестве водителей, начинают набирать водителей. И так далее. Или там поднимать комиссию. Ладно, заканчиваем. Да, мы должны, самое главное, донести до пассажиров то, что мы не за то, чтобы стало дороже, мы за то, чтобы стало безопаснее. Если кто-то из пассажиров смотрит, кому интересно, кто любит пользоваться такси, тоже распространяйте. Я не знаю, ну какие-то, может быть, тоже вопросы у вас есть к нам. Но и... Пишите. Коллеги, поймите, что при определенных серьезных изменениях, ну, часть нас останется без работы в такси. Понимаете это? Да. Да, видно, да. Это, наверное, ну, это единственный наверное, деле, выход будет. Понимаете это. Все. Всем Всё, спасибо всем за внимание. Счастливо. Удачи. Пока.